Пробуем, заряжаются ли обыкновенные алкалойные батарейки. не Неперезаряжаемые. Вот вставили мы их в зарядку. Пробуем, были убиты в ноль. То есть, абсолютно никакой зарядки в них не было. Емкость израсходована полностью. Сейчас заряжаем, посмотрим, что из этого получилось. Если получилось, то потом посмотрим, насколько это хватит. Зарядить мы попробуем вот такие вот щелочные батарейки, да, на которых написано не заряжать. Угу. Таким приборчиком зарядим. Так, заряжались долго, часа три, наверное. Просто оставили их. Сейчас попробую вот такой светильник поместить их тарейки были разряжены вообще в ноль то есть тот же светильник они раньше обслуживали не горело Попробуем. Оп. Ну, собственно работает Значит, наш светильник был повешен на место такой проходной То есть, то и дело, по загорался Проработал он На подзаряженных обычных батарейках Ну, где-то Полутора суток ну, Вот, теперь Вставляем их еще раз Видно, одна батарейка Уже не заряжается Дает ошибку Без нее Все работает Зарядка идет еще одна пропадает то есть ну по сути как бы один-два раза их можно зарядить но если новые они держат заряд где-то неделю вот на этом фонарике у меня работал то после подзарядки ну двое суток я думаю если будет вместе с таком где не часто будет включаться трое то есть в два раза меньше ну, так ну, в принципе подзаряжать можно